Здравствуйте, меня зовут Шутова Елизавета, я доктор-хирург, стоматолог, работаю в клинике Viva Dent, была на курсе доктора Лосева. Это был курс по хирургии, базовый курс по хирургии. В принципе, осталась довольна очень курсом. Очень хорошая практическая часть, очень хорошая теоретическая, ответы на все вопросы. Без стеснения можно задавать, ответить на все, что, все, что нужно, то узнаю. Также я была на курсе по ортопедии у доктора Бирюкова. Ну, несмотря на то, что я доктор-хирург, ортопедическую часть я считаю, что нужно тоже понимать, поэтому и пришла. Тоже также осталась очень довольна курсом. Все прекрасно изложено, прекрасные клинические случаи, все четко, понятно, доступно. Также ответы на вопросы, отличный диалог. Практическая часть все прекрасно, все предоставляет. Я осталась очень довольна. Советую обязательно сходить на этот курс. Вы точно не пожалеете, берите обязательно оба и хирургию, и ортопедию. Спасибо большое!